Холодно отчеканил посетитель. «Разрешите вручить вам мою карточку?» Главный бухгалтер взял протянутый в окошечко прямоугольник снежно-белого картона и прочел. «Джо Ф. Ч. Нетлвик, ревизор национальных банков. Э, пожалуйста, пройдите сюда, мистер э, Нэтлвик. Вы у нас первый раз, мы, разумеется, не знали. Вот сюда, пожалуйста».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 Выйдя из банка, он прямым сообщением отправился через улицу в Национальный скотопромышленный. Там тоже готовились к началу занятий, но один посетитель пока не показывался. «Эй вы, публика!» — закричал Рой с фамильярностью мальчишки и старого знакомого. Пожевеливайтесь к побыстрее! Приехал новый ревизор! Да такой, что ему палец в рот не клади! Он сейчас сидит у нас!»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 — сказал майор Кингсмен своим густым низким голосом, в котором ритмическая напевность речи южанина сочеталась с чуть гнусавым акцентом жителя Запада. — Я могу помочь в этом. Никто у нас в банке не знает каждый вексель так, как знаю его я.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 Майор пододвинул кресло Нетловику, а сам уселся у окна, откуда ему видно было здание почты и украшенный лепкой известняковый фасад Национального скотопромышленного банка. Он не спешил начинать разговор, и Нетловик решил, что, пожалуй, легче всего будет проломить лед с помощью чего-то почти столь же холодного официального предупреждения.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 Это было не первое преступление, раскрытое ревизором Нэтлвиком. Раз или два в жизни ему случилось вызвать своими разоблачениями такую бурю человеческих страстей, что под ее напором едва не поколебался невозмутимый покой его чиновничьей души.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 А Джек и Зила, ребятишки. Они, бывало, если только им предложат зайти в канцелярию, кидаются на Боба, точно тигрят, не оторвешь. А тут стоят и жмутся друг к другу, как пара перепуганных куропаток. Только с ноги на ног переминаются. Для них это было первое знакомство с теневой стороной жизни. Смотрю...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 И они пусть выходят, и ты выходи, и ко мне домой приходи во всякое время, как и раньше. Видите ли, мистер Нэтлвик, вора в друзья не возьмешь, ну и друга так сразу воры не разжалуешь. Ребезур ничего не ответил. В эту самую минуту послышался резкий свисток паровоза.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 «Так ведь я же не знал, что ты все это делал во сне!» — просто ответил Боб. «Я поймал его взгляд, устремленный на дверь той комнаты, где спали Зила и Джек. И мне стало ясно, что понимал Боб под словом «дружба». Майор Том замолчал и снова посмотрел в окно».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 Но от этого моя касса сегодня не покажется ревизору полнее. А документов я ему показать не могу, потому что выдал эти деньги не под микселя, а под простые расписки, без всякого обеспечения. Ну, мы -то с тобой знаем, что Пинк Росс и Джим Фишер ребята золотые и не подведут. Помнишь Джима Фишера? Это он тогда застрелил банкомета в эль -Пасо.